Так вот этот. Максимка сел на квадроцикл и катается на нем впервые в жизни. Газуется по-настоящему. Ну все. Берете. И все путем. А Толя с Тёмой Он катается на лодочках. Уже все прокатились. Заглох?